Так, коллеги, мы еще пару минут ждем, собираемся и начнем. Так, вот я стою и вижу, именно вижу. добрый день. Дамин, добрый день. Добрый день, здравствуйте, коллеги. Добрый день. Так, сейчас я не вижу Еву. Добрый день. Да, Максим, добрый день. Так, сейчас. И. Так, ну что, коллеги, я предлагаю начинать. Как вы, Таисия и Мин, <соценно> собственно, я к вам. Я не возражаю. Готовы. Я думаю, начнем. Заинтересованные потом еще подключатся. А, да, коллеги, сейчас парочку... Сейчас... Поэтому я и так, все, вот у нас еще подключаются коллеги организационные моменты у нас идет запись во-первых нашего и она потом будет доступна мы ее отправим всем кто на данный круглый стол и плюс мы сделали прямую трансляцию на Facebook, Фонда социальных инвестиций то есть тоже ее можно будет расшарить Извините за жаргонное слово, среди коллег. Вот. Но я думаю, что у нас еще будут подключаться. Так, коллеги, огромное спасибо, что нашли время и возможность быть сегодня с нами. Вчера прошел Международный день социального бизнеса, да? и мы подумали, что Международный день социального бизнеса правильно обсуждать международную повестку с учетом наших страновых реалий. Я хочу сказать огромную признательность нашим друзьям, коллегам из Белоруссии, из Казахстана, которые буквально за три дня откликнулись на наше предложение и с удовольствием его поддержали. Поэтому, коллеги, огромное вам спасибо за такую динамику. Я уверен, что с такой динамикой как раз мы сможем очень сильно и быстро развить социальное предпринимательство и в наших странах, и на международном уровне. И сегодня мы как раз хотели обсудить, что происходит в наших странах с точки зрения развития социального предпринимательства, обменяться лучшими практиками, которые у нас есть, и наметить, собственно, контуры сотрудничества, которые тоже могут быть и куда можем мы двигаться вот поэтому у нас сегодня будет пять спикеров Значит, меня зовут сергей голубев директор фонда социальных инвестиций у нас от россии от россии еще у нас будет ева Андреяш. это представитель асоциации, сооснователь ассоциации Impact инвесторов россии инвестиции. очень интересное направление Ева нам расскажет, что у нас и как происходит. Вообще, как происходит импакт инвестирования в России и там есть определенные нюансы. Это интересная тема. У нас от Казахстана будет очень яркий представитель и сообщества, и сам социальный предприниматель. Это Имин Аскеров. Имин, добрый день. Добрый. И вот Беларуси у нас будет тоже два спикера. Это а, Таисия Елецких. С Таисией мы знакомы уже, по-моему, года полтора-два, да, Таисия? А -а -а. Тоже да. Мощно двигает социальное предпринимательство в, в на родине, в стране, и а, является при этом представителем международной организации, привлекая как раз вот в том числе лучшие практики. А, и ее коллега Максим также э, расскажет нам о э, ландшафте социального предпринимательства, о том, что происходит, э, и, так сказать, подсветит какие-то лучшие практики, да, которыми можем поделиться на международном уровне, опять же. Добрый день, Максим. Добрый день, Максим. Мне кажется, что как раз эта дискуссия очень для нас ценна, именно с точки зрения понимания, вот, какие э, лучшие практики, да, какие... Э, аспекты здесь у нас есть, коллеги, э, я как бы. -то... Они тоже кушать хотят. Сейчас, коллеги, просьба выключите да микрофоны, э, кто, кто не говорит, я потом дам слово. Смотрите, как мы будем работать. Мы э, сейчас послушаем э, экспертов, да, они расскажут по поводу того, что и как происходит в собственно в наших странах. И потом возможность задать вопросы и по дискутировать на эту тему. Вот я бы, смотрите, э с учетом того, что я и модератор и спикер, да, то я бы хотел не начинать с России, России закончить, коллеги. Поэтому я бы, давайте, начал бы с Эмин, с вас с Республики Казахстан. Расскажите нам, пожалуйста, что у вас, почему и почему вы лично да, занимаетесь социальным предпринимательством, ИНИ, что у вас в стране происходит в этом направлении, и какие вы видите возможности как раз для вот такой международной кооперации на пространстве СНГ. Коллеги, а потом Таисия и Максим, я вам потом передам слово. Спасибо большое, Сергей. Добрый день, уважаемые коллеги. Всех тоже поздравляю с этим международным праздником. Я рад, что а, уже формируется некая экосистема, платформа для тех, кто двигает этот новый тренд. И в этом плане я очень рад знакомству Сергея с вами и МТИСе с вами. Не секрет, что много что мы изучаем у наших соседей, смотрим, как у них идет развитие. И, наконец, настал тот момент, когда мы можем подумать о нашем едином взаимодействии. Потому что зачастую те практики, которые реализовываются у нас, они имеют схожие отношения с вашими странами. Но объединившись, я думаю, мы можем дополнять друг друга и тем самым позволять а, развитию социального предпринимательства а, усилять его развитие. Сейчас я хотел бы вам рассказать, как у нас в Казахстане идет развитие. Меня зовут Имин Аскеров, уже на протяжении пяти лет я а, занимаюсь тем, что развиваю социальное предпринимательство а, и сам представляю социальный проект GreenTal. В двух словах немножко расскажу, чем мы занимаемся, чтобы у а, слушателей было четкое видение, кто я такой. А, у нас 9 разных направлений. Мы решаем вопрос занятости социально уязвимой категории населения. Почему не фокусируемся строго на одной категории, а, наверное, фишка и наша инновация заключается в том, что мы смогли найти подход ко всем социально уязвимым категориям под одной крышей Гринтал, <смех> трудоустраиваем всех, бывшие осужденные, малообеспеченные, многодетные, деддомовские. Последние три с половиной года мы фокусируемся строго на трудоустройстве ребят с ментальными нарушениями здоровья, это шизофрения, аутизм и легкая форма умственной отсталости. Какие у нас проекты? Это столярный цех, швейный, полиграфия, декоративное направление, войлоковаляние, социальная автомойка, социальное кафе, с железом работаем <смех> и грибы выращиваем. И вот в рамках этих девяти проектов порядка 70 человек у меня трудоустроено, из них 62-63 относятся к социально уязвимой категории. Плюс сейчас мы пошли на, на расширение, начинаем открывать э, филиалы, э, и вот в эту среду, я выезжаю в город Паладар, у нас Казахстан есть, будем открывать первый филиал. Э, также последние два года у меня существует школа социального предпринимательства, где я передаю все основные аспекты язы. Для создания успешного социально ориентированного предприятия. Это в двух словах о том, чем а, я занимаюсь. Как развивать социальное предпринимательство в Казахстане? А, в последние годы пошел очень большой а, тренд на эту тему и импонирует тот факт, что самый высший эшелон нашей власти, начал заинтересовываться. За последний один год я только четыре раза встречался с нашим действующим президентом, господином Костокаевым. И последняя встреча была такая ключевая, где он уже сам мне начал рассказывать про развитие социального предпринимательства и в Казахстане, и за пределами Казахстана. И когда он мне сказал, Имин я вижу будущее у этого нового тренда, что нужно, какие есть проблемы, я прям не верил своим ушам. И в конце этого года мы вообще запланировали проведение первого республиканского форума с участием главы государства. Потом наступила эпидемия. Сейчас не знаю, как пойдет. Но самое главное, уже запрос сверху идет, и это очень сильно импонирует. По статистике, где-то по официальным данным в Казахстане около 250 социальных предпринимателей, по неофициальным около 500. Поэтому, коллеги с России, не смейтесь, у вас с вашим учетом около 40 тысяч, насколько я знаю, но вы к этому давно пришло, пришли, <клышь> но мы идем следом за вами по пятам. мы тоже пытаемся развивать это новое направление. <клышко> а, в основном если делать такой разрез, около половины из числа тех, кто есть по этой статистике, вовлекается в трудоустройство социально уязвимой категории. А остальные идут в сектор образования, инклюзии, экологические проекты и так далее. Что еще рассказать? Законодательный аспект. У нас его нету. До этого года я пытался сдерживать прямо коней, боясь за то, что мы скоро очень быстро примем этот закон. И здесь я видел две причины сдерживающие такие. Я боялся, что если примут закон, своего рода мы загоним в рамки социальных предпринимателей, потому что зачастую те, кто могут прописать там, могут толком даже не вникать в тему. Второй момент, за который я до сих пор даже сейчас переживаю, это аспект, связанный со льготами. Если у нас в стране будет социальное предпринимательство, закон то он а, обязательно будет иметь какие-то преференции и льготы для социальных предпринимателей. Поэтому я очень сильно боюсь, что завтра бизнес побежит социальное предпринимательство, чтобы работать под прикрытием. У нас уже была подобная история связана с общественными объединениями инвалидов, а, которым дали преференции по тендерам. Ну и как выявилось, что практически большая половина работает под прикрытием. И эти а, проблемы нужно уже зрить сейчас на первоначальном этапе прописывания законопроекта. Но... Буквально месяц тому назад мы объединились с определенным э, кругом э, депутатов мажориста парламента, которые очень сильно э, и неравнодушны к этому тренду, и решили про начать прописывать закон. Я прямо рад тому, что, Сергей, мы с вами вовремя познакомились, потому что вы как раз-таки мне сообщили о всех подводных камнях, которые могут нас ожидать в процессе принятия законопроекта. Сейчас мы начинаем обратно. Обдумывать, если необходимость, если да, то каким образом и в какой форме его выразить так, чтобы потом он не работал, вопреки нам самим же. Приятная новость, я думаю, здесь мы можем, Казахстан может быть примером выступа, является то, что Министерство образования аккредитовало магистрскую специальность по социальному предпринимательству. Уже в этом году осенью стартует первый курс для а, социальных предпринимателей. И здесь, м -м, если в России, в Беларуси, Беларуси, я не знаю, как обстоят а, дела, Таисия, можете как раз таки рассказать потом об этом. Если у вас нет магистрских специальностей по социальному предпринимательству, призываю вас а, поступать к нам и обучаться у нас. Будет дистанционный вариант, а, формат вечернего обучения, то здесь мы открыты. Более того, в рамках данного университета мы, мы теперь обдумываем создание некого Social Impact Lab, то есть такой некой лаборатории, который позволяла бы генерировать идеи социального характера и продумывать разные инновации. Здесь эм, я... Буду рад им предложить вариант того, чтобы мы на базе нашего университета могли создать подобную лабораторию в межстрановом формате для того, чтобы объединять усилия и изобретать новые инновации именно в социальной сфере. Так, кто вам рассказать. Но это в целом о том, как развивается Казахстане. Есть, в принципе, поддержка со стороны международных организаций. В Казахстане их очень большое количество, которые могут оказывать и финансирование безместное. Также государство, и зачастую некоторые органы даже не понимают, что это социальное предпринимательство, но при этом оказывают поддержку, думая о том, что мы больше НПО. И эти инструменты позволяют нам применять их для того, чтобы масштабировать свои проекты. Вот, наверное, в двух словах как-то так, а, и в завершении хотел бы сказать, что вот, предлагаю создать некого, некого народного, чтобы мы могли объединять наши усилия на какой-то единой платформе. Плюс очень важно бы отобразить как-то работу действующих социальных проектов на одном едином может быть, интернет-пространстве, чтобы социальный предприниматель из Казахстана, допустим, мог изучать опыт социального предпринимателя из Беларуси, и если этот опыт дублируется, то как-то они могли соединяться вместе, чтобы просто поговорить о том, с какими подводными камнями они столкнулись. Я думаю, вот такое взаимоотношение как раз-таки могло бы очень сильно заложить хороший прочный фундамент на создание социально ориентированных проектов. Кстати, сегодня также здесь с нами присутствует представитель Таджикистана Лола. Ее зовут Лола. Предлагаю в дальнейшем вам подключиться в дискуссию, рассказать, как у вас развивается социальное предпринимательство. На этом все долго времени занимать не буду. Если есть какие-то вопросы, могу ответить. Всем спасибо за внимание. Эмин, спасибо, спасибо огромное за блестящее выступление. Смотрите, есть один вопрос от Пескуновой Ольги, это как раз на социальный предприниматель из России, из Брянской области. Она спрашивает, под каким юридическим лицом вы работаете? Классно. Хороший вопрос. У нас нет понятийного аппарата, соответственно, нету юридической формы. Каким образом работают социальные предприниматели в Казахстане? Мы создаем НПО, НКО, а потом можем создать ТО, либо ИП. ТО у вас как-то по-другому называется. А, как мы действовали? Первоначально мы создали общественное объединение и прописали коммерческую деятельность. На протяжении первого года мы так работали и, и все налоги закрывали через общественное объединение. Но когда пошла у нас оборотка, мы открыли товарищество с ограниченной ответственностью и уже все налоги закрывали через ТО. Uh -huh. Спасибо. Спасибо еще огромное за вот расширение нашего международного сообщества. Да, я думаю, действительно, Лолу и там коллег еще будем дальше звать, приглашать и обсуждать. чем не только, может быть, даже вот здесь на пространстве СНГ, но еще и у нас же есть еще контакты за, за пределами, да, где развивается социальное предпринимательство. Так, Имин, вот еще вопрос один какого законодательного регулирования, на ваш взгляд, не хватает прежде всего? Ну, в первую очередь, я думаю, что нужен понятийный аппарат, чтобы у нас четко была юридическая форма для социальных предпринимателей. Это вот самое главное, мне кажется, что нужно на первый взгляд. Во второй момент, конечно, я понимаю, могут возникнуть сложности, соединяя разные министерства по одному проекту. Здесь я не знаю, как мы справимся с этой задачей, поэтому мы начинаем изучать опыт России. А, пока вот как-то так. Пока понятийный аппарат. Хорошо. Спасибо большое. Ну, коллеги, вы можете писать еще вопросы, и мы потом для дискуссии, да, для затравочки, так сказать, их э оставим. Спасибо именно огромное. Тогда смотрите, я сейчас передал слово Таисии вам, и, э может быть, Таисе, чтобы попробуйте, да, чтобы сделать какой-то так, э как это мостик. Может быть, задать вопрос Эмину или развить его какую-то мысль, да, вот. и перейти к Беларуси. Ну, я, я думаю, что в первую очередь мы… Эмина, огромное спасибо. Вы действительно там самый известный социальный предприниматель, и ваш опыт, он просто бесценен для всех остальных безусловно. Но прежде чем мы перейдем к Беларуси, я думаю, что и к моему выступлению все-таки надо дать слово Максиму Подберезкину, который, в принципе, просто проиллюстрирует ту, ту ситуацию с развитием социального предпринимательства, которое мы имеем в Республике Беларусь. И я, прежде чем передам слова, я скажу еще именно Действительно, очень важно иметь вот эту международную такую платформу, где мы могли бы обмениваться опытом. Потому что опыт — это сам самое ценное, которое может таким стать драйвером развития социального предпринимательства. Мы вместе можем, безусловно, обсуждать многие проблемы. Мы, как говорят, в единении мы сила. И поэтому я безмерно рада, что у нас вот такая тусовка как бы получилась, и я уверена, что она получит развитие. Ну а сейчас я хотела бы передать Максиму, который тоже немножечко вам даст такой срез, что у нас в Беларуси происходит с социальным предпринимателем, предпринимательством, и я думаю, что будет более-менее понятная ситуация. Ну а потом мы уже, я думаю, что я буду выступать где-нибудь а, алло? Все нормально, алло, нормально. Вы меня слышите? Да, слышим и видим, Таисия. Все, все хорошо. А. И презентацию Максим... Максим уже начал. Все вы... хорошо. А. Вы можете говорить. Он еще, Максим еще молчит. Он только презентацию загружает. Все правильно. Так. Таисия. Все-таки, коллеги, еще у нас бывает со звуком, я могу не все да. слышать. Да. Ну, хорошо, то есть передаем слово Максиму, да? Так, Максим. Ну, наверное, да, спасибо большое. Презентацию видно мою, да? Все хорошо? Видно, да. да. Отлично. Хочу сказать, вот я также послушал Мина, и могу сказать, что у нас очень похожая ситуация, наверное, в Беларуси и в Казахстане, и по цифрам, и по тем событиям, которые происходят. Ну, начнем с того, что ориентировочно в Беларуси примерно, наверное, чуть больше 200 социальных предприятий, но так как у нас также нет законодательного определения, что такое социальное предприятие, социальный предприниматель или социальное предпринимательство, это все очень ориентировочные оценки, и мы вот к этой цифре в 200 социальных предприятий пришли, наверное, еще 5 лет назад, сегодня, наверное, она выше, но... Эм, Примерно, наверное, она не выше там, 400 предприятий, то есть вот 200-400 э, социальных предприятий и инициатив действуют в Беларуси. И если посмотреть, чем они занимаются, то это примерно в равной степени производства каких-либо товаров, либо услуг. И надо сказать, что большая часть этих предприятий — это наследство, наверное, еще Советского Союза, когда создавались предприятия, мастерские или коммерческие предприятия от различных обществ людей с инвалидностью, белорусское общество, например, инвалидов по зрению, белорусское общество глухих, Русская ассоциация инвалидов-колясочников и различные другие подобные общественные объединения, они имели свои предприятия, эти предприятия некоторые истории таких предприятий длятся даже с 20-х годов еще прошлого века, соответственно, вот достаточно большое количество таких предприятий. Поэтому э, они занимаются производством, если посмотреть, что это за производство, то в основном швейно-трикотажное производство, производство электробытовых хозяйственных товаров, то есть это такое вот наследство от советского прошлого. Если посмотреть на те предприятия, которые оказывают услуги, тут тоже абсолютно широкое очень разнообразие этих услуг, и строительно-монтажные работы, и электрофизические изменения. Но э, хочу отметить, что в последнее время вот, вот эти классические э, предприятия, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, они сейчас играют, начинают все меньшую и меньшую роль в, в экономике Беларуси, к сожалению, потому что им э, на самом деле достаточно сложно противодействовать, э, вызовом, которые э, в связи с экономическими кризисами, в связи с развитием современных технологий наступают. И поэтому э, мы когда проводили исследования таких предприятий, часть из них уже находились на стадии ликвидации, либо они существовали э, методом кросс-субсидирования. И хорошо, когда вот у общественной организации, например, людей с инвалидностью, есть несколько учрежденных предприятий, среди которых одно более успешно, другое менее успешно. И они действуют как холдинг, могут поддерживать друг друга. И Это тоже такая определенная модель. Если посмотреть вот на типы таких социальных предприятий, которые действуют сегодня, то если изначально это были большая часть предприятий, учрежденных общественными объединениями, то что в Беларуси напрямую общественные объединения не могут осуществлять никакой коммерческой деятельности то роль, на сегодняшний день тенденция такая, что роль таких предприятий, наснижается и увеличивается роль просто предприятий, которые созданы людьми, которых мы называем социальные предприниматели и которые позиционируют себя как социальные предприниматели и развивают какой-то бизнес с акцентом на решении социальных проблем. Они говорят о том, что и говорят и делают… Э не направляя прибыль на собственное обогащение, направляет прибыль в дальнейшем либо на развитие своего предприятия, либо на решение социальных проблем. Вот тут написано 7% таких предприятий, но эта доля постоянно растет. То есть такой двунаправленный процесс. Количество предприятий, которые общественная организации учреждает, оно не такое большое, и на самом деле вот экономические условия не позволяют общественным организациям рисковать и создавать новые новые предприятия сегодня, а вот э, число людей, которые узнают про социальное предпринимательство впервые, либо э, э, даже есть предприятия, которые переориентируются на социальную деятельность, такое число увеличивается. Конечно, есть у нас индивидуальные предприниматели, которые позиционируют себя как социальные предприниматели. Есть э, даже коммерческие предприятия, которые созданы по инициативе международных фондов. Но доля таких предприятий, на самом деле, достаточно маленькая. То есть В основном это либо предприятия, которые учреждены были общественными объединениями, либо это люди, которые считаются социальными предпринимателями, у них есть Идеи предпринимательские, они развивает их и стараются направлять свою деятельность на решение социальных или экологических проблем. Мы видим целый ряд проблем или челленджей, которые препятствуют на сегодняшний день развитию социального предпринимательства в Беларуси. Конечно, это одна из проблем в том, что такой феномен, как социальное предпринимательство, оно на государственном уровне практически не заметен, потому что к любому чиновнику, когда ты пойдешь на уровне района, на уровне города, он говорит, и скажет, что ты социальный предприниматель, он скажет, законодательства такого нет. Я поэтому не понимаю, что значит социальный, и у нас, если ты э, занимаешься коммерческой деятельностью, у тебя прописано в уставе цель извлечения прибыли, если ты не занимаешься коммерческой деятельностью, соответственно, ты как бы не имеешь права э, ничего продавать. И вот тут вот такая нестыковка возникает, и на государственном уровне ну, до, до совсем недавних пор было совсем большое непонимание, даже на уровне там, Министерства экономики, то есть просто не хотели слушать. Но вот последних несколько лет ситуация понемногу меняется, есть уже специалисты в государственных учреждениях, институтах, которые э, пытаются вникнуть в развитие социального предпринимательства, видят пользу для нашей страны в этом, но тем не менее все равно общее понимание не очень высокое. И э, то, что понимание невысокое и отсутствие законодательства, но еще препятствует просто потому, что даже какие-то партнерские отношения с государством очень сложно развивать на уровне, например, государственных закупок. Так, э, мы говорим о том, что э, необходимо развивать ответственные государственные закупки, то есть при выборе у кого закупать, ну, я не знаю, допустим, э, флаги на парад. Да, государство должно выбирать в первую очередь предприятия, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, либо решать какие-то социальные проблемы, а не закупать просто по самой низкой цене из других стран, либо традиционных предприятий. Ну, то есть, в первую очередь, если такое возможно, но тут возникает целый ряд проблем. Первая проблема — это то, что маленькие социальные предприятия не дают тот объем, который нужен многим государственным закупкам. Вторая проблема в том, что по цене, несмотря на то, что даже в нашей стране есть преференциальная поправка, то есть если предприятие трудоустраивает людей с инвалидностью, оно при участии в государственных тендерах получает скидку к цене 0,75, то есть на 25% ее цена может продукции быть ниже, и, и все равно она рассматривается тогда как равная по сравнению с другими, но даже этой преференции не всегда хватает для того, чтобы выигрывать тендеры. Ну и плюс большая проблема, чтобы выигрывать тендеры, надо в них участвовать, соответственно, нужно предоставлять, проходить сертификацию, предоставлять образцы продукции, для многих социальных предприятий это тоже очень тяжело. Ну и проблема или это не проблема, я не знаю, потому что… Это специфика, наверное, такой нашей страны, что у нас очень много государственных предприятий. И когда социальные предприятия, имеющие не государственную форму собственности, тоже, например, швейное производство конкурирует с государственным заводом гораздо большим по объему, то, конечно, государство закупает в основном государственных предприятий, просто потому что им надо поддержать занятость этих предприятий. Ну, это достаточно естественные причины, почему это происходит. Ну и в результате получается, что у социальных предприятий часто нет стабильных заказов, им сложно пробиваться в крупные торговые сети, потому что нет позиционирования соответствующего, да, на торговых сетей тоже не очень знают, хотя… Это развивается, и есть компании, которые именно ставят перед собой цель закупка, увеличение закупок у социальных предприятий, но это скорее на уровне осознанности отдельных руководителей, либо отдельного персонала отдельных компаний, не, не очень системно это. Такая вещь. Ну и, конечно, вот в ситуации экономического кризиса, дебиторская задолженность, она у многих социальных предприятий, это, э, которые занимаются производством, продажей продукции, она, конечно, э, очень мешает им развиваться. Э, и это внешняя проблема, я перечислил, но есть и внутренние проблемы, потому что вот э, особенно э, если разделить вот, социальные предприятия на две категории: первые такие старые социальные предприятия, имеющие какую-то историю, которые произошли от общественных объединений, и люди, которые работали в общественных объединениях, создавали социальные предприятия, там одна история и один опыт и э, одно видение, что такое социальное предпринимательство. То есть это видение предполагает, что на первом месте решение социальной проблемы, а бизнес, он как, даже не на втором месте, скорее там на третьем, четвертом. То есть э, такие руководители социальных предприятий могут говорить, что прибыль вообще для нас не важна, да, там, мы продаем, и рынок менее значим, главное, чтобы мы трудоустраивали как можно больше людей. Это верно, но проблема в том, что не все когда такие предприятия в принципе становятся конкурентоспособными, и в итоге это может привести скорее к закрытию предприятия, чем к тому, что оно ну, как-то из чего-то достигает. Можно отметить, что к сожалению, нас, на самом деле, вот, вот, э, так же как и в Казахстане, у нас последние годы, наверное, лет пять, у нас появляется очень много программ по развитию социального предпринимательства, по обучению социального предпринимательства. Эти программы в основном инициируются международными организациями, но на самом деле это не так важно. Главное, что они есть, и они вовлекают в свою деятельность. Достаточно большое количество людей, если вот так прикинуть, примерно, я думаю, что ну, точно больше тысячи, наверное, человек прошли обучение, это обучение месяц, два или даже больше, работа с менторами, привлечение иностранных экспертов, то есть за последних только пару лет. Соответственно, это большие достаточно программы, но интересно, что в основном вовлекаются в эти программы люди новые, которые начинают свой бизнес, пришли со стороны, хотят развиваться в направлении социального предпринимательства. А вот те предприятия, которые существовали достаточно давно, они часто просто не находят время на участие в таких программах. И это тоже немножко печально, потому что, наверное, вот именно программы, которые переносят в страну передовой опыт других стран и организаций, они как раз могли бы и улучшить значительную ситуацию в развитии подобных предприятий. У нас в стране есть, я тут слайды специально там писал, много текста, но это скорее, чтобы осталось потом на видео или в портфелях участников, я буду немножко своими с вами рассказывать. У нас в стране есть инструменты поддержки, они направлены очень фокусно, направлены на поддержку инклюзивных предприятий, то есть если предприятие, более 50% персонала имеет людей с инвалидностью, то такие предприятия получают достаточно серьезную государственную поддержку, также есть поддержка малого и среднего предпринимательства, есть поддержка э, малого бизнеса, работающего в регионах, э, но тут это все косвенная поддержка, не, нельзя сказать, что это напрямую поддержка социального предпринимательства. И что было сделано в последние годы? У нас э, научно-исследовательский институт Министерства труда и социальной защиты провели большое исследование социальных предприятий. Насколько я знаю, не опросили больше 200 руководителей, но, к сожалению, данные эти не э, общественно недоступны. То есть было сделано только презентации итогов и выводов, по которым они э, э, э, предположили, что в Беларуси нужно разрабатывать закон, ну или, по крайней мере, нормативный документ о развитии социального предпринимательства, и там предложили э, ключевые аспекты, которые должны быть там учтены. И по итогам вот этого исследования была создана межведомственная рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты, которая в течение года обсуждали концепцию закона, что должно войти. Но на сегодняшний день немножко эта деятельность замедлилась, потому что вот на самом деле принятие закона, либо даже какого-либо другого нормативного документа, она требует всестороннего изучения проблемы. И э, вот принцип «не навреди» он, наверное, в данном случае как-то э, оказался самым действенным и решили пока и, и с обеих сторон, наверное, я бы сказал, и со стороны общественного сектора, и со стороны государства решили пока подождать и продумать более глубокую концепцию, эм, да, потому что много аспектов. Ну, во-первых, не хочется создавать какие-то искусственные регулирования на рынке, да, которые могут быть как-то использованы. Вот пример Литвы, который мы анализировали, у них закон действует достаточно давно, у них есть негативные примеры как раз, когда, как вот сказала Эмин, что бизнес пытается как-то мимигрировать под социальные предприятия, извлекать из этого какую-то выгоду. Вот. Плюс на самом деле нет четкого заказа от социальных предприятий, что им нужно. Да? Есть много, наверное, запросов на государственный заказ в каком-либо виде, который можно было бы размещать социальным предприятием. Но другие, другие меры, которые необходимо развивать, они не, столько, не, не так четко как-то артикулированы. Ну и подводя итог, наверное, скажу, что Сегодня, вот мне лично кому-то из моих коллег, может быть, не всем, но вот мы обсуждали несколько раз. Кажется, что, наверное, задачи развития сегодня должны быть направлены на развитие образования в сфере социального предпринимательства. Вот хорошо, что вот в Казахстане появляется при университетах специальность магистра у нас по социальному предпринимательству, у нас пока такого нет. Хотя эти вопросы уже обсуждались неоднократно. Мы анализировали, у нас в Беларуси действует центр поддержки предпринимательства. По больше ста в различных районах. Мы думали о том, как бы сделать их базы для развития и поддержки социального предпринимательства. То есть рассматривается такая идея. Ну и, конечно, развивать бренд. И все-таки дальнейшие разговоры по внедрению законодательного регулирования социального предпринимательства мы также планируем осуществлять. Ну вот в целом вот так. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо огромное, Максим. Очень интересно. Можно я чуть добавлю, Сергей? Да, конечно. Да, я, я просто хотела бы добавить, Максим, спасибо большое, очень обстоятельный доклад. Я хотела бы добавить, что у нас есть такие две организационно-правовые формы, некоммерческие, такие как учреждение, и фонд, которые имеют право оказывать услуги на платной основе. И поэтому многие социальные предприниматели, они как раз-то и образовывают такие формы, потому что это делает возможным оказывать услуги на платной основе, и это может быть привлекательно для международных организаций при реализации различного рода программы получения грантов. Это как бы вот это. И второе, что я хотела бы еще, возможно, добавить, а может быть это будет тоже интересно, э вот... Э Несколько лет назад мы изучали социальное предпринимательство в Чехии, действительно очень много под социальным предпринимателем не только, не только видят тех людей, которые трудоустраивают социально уязвимые группы населения, но Чехия пока пошла по этому пути. Она, значит, поддерживает предприятия, которые трудоустраивают социальную земельную группу населения. Они создали такой реестр. В тот реестр входит не только некоммерческие организации, но и коммерческие предприятия. Но для них обязательно является то, что они не распределяют прибыль. Вся прибыль идет именно на развитие вот этого бизнеса. И предприятия с этого реестра имеют возможность подаваться на различного рода гранты и на государственную поддержку. Вот таким, кроме этого, когда государство осуществляет закупки, то они тоже в своих, значит, стратегиях обязательно предусматривают, например, заключать договора с теми организациями, у которых, допустим, там численность социально уязвимых групп, там не меньше такого-то, либо они входят в реестр социальных предприятий. Это ну, в качестве примера того, что все-таки государство, оно просто обязано в определенной степени поддерживать э, те организации, которые, по сути, немножечко э, выполняют их роль. И, и это такой реверанс, э, знак благодарности в сторону социальных предприятий. Спасибо. Спасибо большое. Очень ценно. Вы знаете, коллеги, я вот послушал, да, и э, чувствую, что дискуссия может быть жаркой, но мы договаривались, что мы будем сдерживать себя, поэтому я так это вопросы себе подвешиваю. Но я к тому, что это первая наша, да, вот такая встреча. как правильно сказала, тусовка, это тусовка неравнодушных людей, да. Вот. Точно, точно. Мы планируем такие вещи продолжать, поэтому, я думаю, да, мы оставим как раз вот задел вопросов на будущее. А, Максим, а, Варвара из вот, как из Казани у нас, из России спрашивает, ведется ли учет социального предпринимательства на государственном уровне? То есть, есть ли какой-то реестр или в органах статистики? Нет, никакого учета не ведется, специального Единственное, что для целей исследования, когда они проводили исследование со сектора социального предпринимательства, они сделали запрос, и различные организации, которые развивали социальное предпринимательство, предоставили им свои списки и видение, кто может в эти списки социальных предприятий войти. И они для своего исследования это взяли. Они также смотрели по учредителю. Предприятия, да, если это не коммерческие организации, они их относили к социальным предприятиям. Но это только для исследования. Официального никакого реестра не существует. Хотя э, шла речь о том, что если будет закон, конечно, и там будут предусмотрены меры поддержки, то будет создан такой реестр. Mm -hmm. Так, Эмин, вижу вопрос. Да, э, вопрос, Максим, спасибо большое за презентацию. Mm -hmm. Если у вас обучающий центр, либо школы, или тренера по социальному предпринимательству, которые вот занимаются продвижением этого нового тренда среди заинтересованных? Специальных центров, платформ, которые каким-либо даже образом объединяли бы социальных предприятий, сегодня нет в Беларуси, к сожалению. Есть отдельные программы, которые реализуют отдельные организации. Есть часто это под, при финансировании международных доноров, но иногда эти инициативы как бы продолжаются и после окончания финансирования. Вот у нас в Гомель, и школа действует, тут программа поддержки, которая представляет, регулярно поддерживает какие-то инициативы. У нас есть пул менторов, он достаточно широк. То есть это представители бизнеса, некоторые традиционного, некоторые именно социальные предприятия, которые готовы вот как менторы поддерживать начинающих. И вот, ну, наверное, две-три школы точно, они имеют вот этот ресурс менторов, то есть там на каждого участника курса там по одному ментору бывает, который помогает ему развиваться. Но разговоры о том, чтобы создать какую-то единую платформу и каким-то образом объединить это, ведутся. Еще и потому, что, ну, знаете, бывает, ну, мы обращали внимание на то, что есть люди, которые мигрируют из обучающего курса в обучающий курс, да, и, казалось бы, уже пора бы создавать предприятия, но они только обучаются. И ради того, чтобы как-то вот эту миграцию немножко сократить, мы думали, обсуждали, но пока нет, еще не вылилась инициатива, никто не взял на себя пока такую инициативу. Спасибо, Коллеги, сейчас у меня тоже как-то... Почему-то у меня не получается загрузить презентацию, но она у меня есть. Но я попросил Диму. Сейчас Дима ее загрузит. Я коротенько, коротенько поговорю, что у нас есть в Российской Федерации. Как вы знаете, у нас есть закон принят, и он начал регулировать, по сути, вот, середины, там, 19-го года, вот. Если говорить о том, сколько, вот, например, я лично занимаюсь этой темой, то я лично и занимаюсь с 2003 -го года, так получилось. Вот, когда еще в университете учился, и как раз в аспирантуре начал искать, мне было интересно какие-то социальные инновации, то, по сути, социальное предпринимательство — это такая яркая социальная инновация. Вот, я помню... В 2003 году в Оксфорде э, владелец eBay э, создал как раз скол центр э, который начал заниматься темой социального предпринимательства. И я э, ему писал, коллегам писал, я говорю, коллеги, давайте вместе приезжайте. А я тогда жил в маленьком в маленьком российском городке, 250 тысяч населения, говорили: давайте, приезжайте из Оксфорда к нам сюда, и мы будем вместе двигать тему. Они сказали, ну, мы пока еще не дозрели, но дозреем, приедем. Ответили очень дипломатично. Вот. Но, вы знаете, Дима, можно уже включать презентацию в контексте вот движения и логики развития с 2002 года, что хочу сказать. То, что здесь действительно очень важно самоопределение. Потому что вот у нас есть законодательное регулирование этого, можно сразу второй слайд, но и есть самоопределение. И самоопределившись как социальных предпринимателей у нас гораздо больше, чем те, кто прописан в законе. И это как бы надо понимать тоже. При этом, если мы посмотрим на взаимоотношения крупного бизнеса и э, вот этих, ну, скажем так, лидеров социальных изменений, благотворительных фондов и лидеров социальных изменений, то они говорят: нам не принципиально, являетесь ли вы там в реестрах государственных или не являетесь, есть ли вы там или нет, если вы можете показать ваш импакт, ваше социальное или экологическое воздействие, то нам интересно с вами работать. И здесь история такая, знаете, очень интересная, я бы сказал, потому что мы находимся в ситуации, когда у нас есть государство, которое для себя определило, что такое социальное предпринимательство, есть э, крупные игроки, там, например, бизнес, который тоже определил для себя, что такое социальное предпринимательство, И есть сами социальные предприниматели, которые тоже са себя самоопределяют, и это не всегда попадает в логику вот закона или в логику бизнеса. И когда вот говорятся о гибридных формах, да, организационно-правовых, то есть есть и коммерческая организации, и некоммерческая организация, то, по сути, вот, если посмотреть на, именно на сообщество социальных предпринимателей, то для них организации и... Это скорее инструменты привлечения ресурсов для достижения вот этого социального блага и повышения финансовой устойчивости, но не самоцель. Мне кажется, это такая важная вещь, которую надо, надо, надо сказать. Коллеги, быстренько пробегусь по презентации. Что мы сделали? Я вам хочу показать такой вот экосистемный взгляд. Собственно, мы обобщили всю практику, которая есть в России, что-то уже работает, что-то мы хотим, чтобы дальше работало, что-то работает в зачатках, но, тем не менее, мы постарались по максимуму все обобщить. Коллеги, мы по итогам нашей встречи еще выложим все презентации на сайте, и они будут разосланы вот всем, кто зарегистрировался на мероприятие, поэтому не беспокойтесь, все это будет. Итак, у нас возникло определение законодательное, что такое социальное предпринимательство. имин 40 тысяч у нас пока нет. У нас пока в реестре 1200, 1196 было. Сейчас идет, сказать, вторая волна. Я думаю, будет больше. Вот порядка, я думаю, 2000 тысяч будет. Вот, но не 40 тысяч. 40 тысяч это оценка, сколько предприятий в Москве, только в Москве можно отнести к социальным предприятиям. Это такая оценка по ходам вот, экономической деятельности. Но это не те, которые пришли и сказали, мы хотим, включайте нас в реестр. Вот. Соответственно, смотрите, у нас четыре категории. Это трудоустройство социально уязвимых категорий населения, Здесь приведены, кто такие социально уязвимые категории населения, вы можете видеть на слайде. И здесь важные вещи, да, что должно быть не менее 50%, фонд оплаты труда не менее 25%. То есть, по сути, это вот, Максим, именно то, о чем вы говорили тоже, это взято из вот, так сказать, нашего общего советского опыта, да, тех предприятий, которые трудоустраивали социально уязвимые категории населения. И второй блок — это продвижение продуктов и услуг, собственно, предприятий, которые, вот, в которых работают социально уязвимые категории населения. То есть у предприятия доходы должны быть не менее 50%, тогда оно может считаться вот социальным бизнесом. То есть, например, это маркетплейсы, которые помогают продавать продукцию социальных предприятий. То есть это вот тоже сюда входит. Следующая вещь — это товары и услуги для социально уязвимых категорий населения, снимающих ограничения жизнедеятельности. Это, например, технические средства реабилитации вот здесь. Или услуги — это услуги как раз тоже вот для людей, да, чтобы помогать им становиться вот как раз там, более жизнедеятельностными. И четвертая категория — это деятельность направлена на социально значимые цели. У нас в законе их достаточно прям большой список перечислен. Но почему так случилось, скажем так, вот такое соотнесение? Закон принимался в России долго, мучительно, с помощью президента. В итоге был принят. И здесь я хочу, знаете, сказать фразу, ее приписывают Герману Грефу у нас, он именно уже говорил, что такое двугорбый верблюд. Это арабский скакун после межведомственного согласования. Вот. Поэтому вот, законодательное определение получилось такое. В экспертной среде у нас до сих пор говорят, что ну, закон в полной мере не отражает спектр социального бизнеса, социальных предприятий. Да, да, не отражает. Позволяет ли он что-то там регулировать? Да, позволяет, рожает. Позволяет ли? Поэтому здесь мы двигаемся вот с точки зрения законодательства, да, и законодательной рамки вот в этой рамке. Становится ли у нас больше там социальных предприятий? Да, становится больше социальных предприятий. Поэтому здесь, конечно, число это увеличивается. Следующий слайд. Дима, следующий слайд. Это просто, коллеги, вот примеры наших, например, социальных предпринимателей, достаточно известных, активных, которые как раз вот попадают в законодательную рамку. Стали ли они, кстати, вошли ли они в, в реестр социальных предпринимателей и признаются ли они государством, по-моему, никто не вошел пока еще. Вот. Но, тем не менее, они вот как раз там лидеры социальных изменений, которые работают и, и э, двигают всю эту историю. А, при этом вот хочу пример привести. Илья Чеха, достаточно такой известный его парень, они привлекли 40 миллионов рублей в качестве инвестиций от Российского фонда прямых инвестиций. Вот. И здесь, э, с точки зрения того, что мы говорили, на мой взгляд, очень важная вещь, да, Масштаб бизнеса, он в голове основателя бизнеса, в голове команды бизнеса. И, к сожалению, в массе своей, то, что я вижу, у нас пока очень маленькие масштабы. Мы, у нас амбициозности не хватает. И здесь я абсолютно согласен и с Амином, и Максим с вами, с точки зрения посвящения и образования. Надо вот эту картину мира очень серьезно расширять для того, чтобы у нас было их гораздо больше. Следующий слайд. Это мы думали по поводу как раз, по сути, заинтересованности различных сторон в развитии социального предпринимательства и пытались понять, вот, в чем может быть вклад всех заинтересованных сторон. Это так, чисто для информации. Следующий слайд. Вот у нас такая модель получилась. Здесь нам важны несколько составляющих. То есть нам важно, чтобы у нас были люди, чтобы у нас были рынки сбыта, да, и чтобы у нас были ресурсы. И, по сути, вот эти все три вещи мы разложили по поводу того, что у нас есть, чего у нас еще не хватает, и как нам туда можно двигаться. Поэтому я сейчас очень быстро, коллеги, вот это проговорю, какие-то ключевые вещи, потому что там тоже будут слайды. Следующий слайд. Собственно, люди. Здесь мы рассматриваем молодежь и взрослых. И здесь какие-то программы, которые могут у нас идти. То есть мы понимаем, что Должно быть, вот, например, социальное проектирование, как такая предтича к социальному предпринимательству, и мы эту тему двигаем вместе с коллегами в школах. В университетах, например, у нас сейчас идет подход тоже стартап как диплом, тоже очень интересная вещь, мы тоже качаем, чтобы в социальном предпринимательстве она возникла. Вот. Плюс еще тут разные вещи вы видите. Ну и плюс для взрослых тоже надо рассказывать, что вообще такие вещи есть, и можно туда идти. Вот. И здесь я хочу сказать еще, забыл об этом сказать, смотрите, на уровне государства в России созданы так называемые центры инноваций социальной сферы. То есть это специализированные объекты инфраструктуры поддержки социального предпринимательства. И они, по сути, есть ну, не в каждом субъекте Российской Федерации, но во многих. Их задача как раз вот, на консультативной основе заниматься развитием социального предпринимательства, проводить разные образовательные вещи, конференции. Они по-разному работают в разных субъектах. У нас лидеры, например, это Канты-Мансийский автономный округ, это Нижегородская область, это Омская область, они прям молодцы, там качают очень сильно Оренбургский край. Вот. Но они по-разному у нас тоже работают, но они есть. И они получают государственное финансирование, и, соответственно, вот Качают тему социального предпринимательства. Следующий слайд. Это ресурсы. Коллеги, видите, у нас тут много достаточно ресурсов, которые мы обозначили, и здесь мы обозначили возможных провайдеров ресурсов, которые могут быть. То есть нам важно, чтобы было информирование. Да? Вот Максим сказал про менторов, мы тоже очень поддерживаем эту тему. Один к одному, один ментор на одного участника — это прям шоколадная ситуация. У нас пока такой, к сожалению, нет. Вот. Но двигаться туда очень важно. То есть это кадры, потому что здесь мы заинтересованы, конечно, в классных кадрах, да? как социальные предприятия. Это финансы, здесь много достаточно мер финансовой поддержки. И вот Ева чуть более детально расскажет о, как раз об импакт о том, что у нас возникает. На наш взгляд, это вот как раз школы социального предпринимательства и акселерационные программы, которые должны быть, ну и которые есть, их много довольно-таки уже. И это э, помещение, то есть доступ к помещению для тех, кто хочет начинать или для тех, кто уже работает потому что у нас много социального бизнеса, ну, им требуется площади, да, где они как раз могут делать и производственный, и непроизводственный. Это важная история, которая нужна. Следующий слайд. Это пример просто вот программы, которая там во многих регионах работает. Для чего? Для того, чтобы, опять же, там со взрослыми, для того, чтобы социальных предпринимателей становилось больше. Следующий слайд. Следующий слайд. Очень важная вещь, мне кажется, в СНГ, <с一次><с一次> это административная поддержка. Что здесь, две вещи, коллеги, которые мы выделяем. Здесь действительно, м -м, вот, знаете, мы долго спорили по поводу того, там, нужен закон, не нужен закон в свое время. Вот. Пришли к итогу, что нужен, почему нужен. Потому что когда к чиновнику идешь на уровне муниципалитета, ему говоришь, у нас социальные предприниматели, он говорит, я не понимаю, кто это такие. Вот. Даже сейчас идешь, уже при законе, идешь и говоришь, у нас социальные предприниматели, они говорят, а я все равно не понимаю, кто это такие. Вот. Поэтому и сейчас очень важна история просветительская внутри чиновничего аппарата. И им важно рассказывать о том, что это такое. Поэтому здесь мы настаиваем на том, чтобы у нас вот на уровне регионов создавались координационные советы по социальному предпринимательству, которые как раз я включаю чиновников, социальных предпринимателей, стейкхолдеров, да, и которые качают эту тему. И очень важная вещь — это так называемые вот переговорные площадки по проектам. Это, по сути, когда мы собираем тоже э, всех заинтересованных сторон и решаем, ну, ребята, нам же интересно, важно решить социальную проблему, давайте подумаем, есть классный социальный предприниматель, как мы можем ему помочь? Вот. То есть в таком вот духе вот эта вся история выстраивается. Поэтому... Что мы здесь делаем? Здесь общаемся с чиновниками для того, чтобы создавать как раз такие координационные советы, для того, чтобы проводились переговорные площадки. Следующий слайд. По поводу рынков. Тоже очень важная вещь. И смотрите, вот доступ к рынку бюджетных услуг. Здесь у нас есть закон который сейчас продвигается, это закон о государственном муниципальном социальном заказе, то есть как раз в данном случае его принятие позволит существенно развиваться социальному бизнесу. Плюс еще мы здесь, конечно, общаемся с чиновниками по поводу вот заказов для социального бизнеса, тоже, коллеги, о чем вы говорили. Доступ к торговым сетям. Вот здесь у нас есть интересный пример, когда Икея, например, договорилась с одним социальным предприятием и начала продавать продукцию вот этого социального предприятия. Икея — международная компания, и она вот на институциональном уровне это поддерживает, поэтому здесь, я думаю, я не просто не знаю, там в Казахстане, Беларуси есть Икея, если есть, то можно с ними разговаривать. Вот, если нет, то тоже, но ну, надо посмотреть, какие международные организации есть, да, чтобы потихонечку двигаться в этом направлении. С SAP, SAP я разговаривал, когда они Пока еще сказали, ну, не были готовы к социальным закупкам, например, да, но это было два года назад, возможно, уже дозрели, и можно тоже в этой логике идти. Это даст возможность к развитию. Ну и плюс это продвижение товаров и услуг социальных предпринимателей. Что здесь еще у нас есть, смотрите, в России, с точки зрения, международной помощи, да, у нас ее нет. <с> То есть, ну, вернее, есть, но так это очень мало. Почему? Россия, ну, Россия богатая страна, да, поэтому нам говорят, ребята, сами-сами. Что у нас есть? И это действительно очень мощные игроки. У нас есть фонд «Наше будущее», который создан в 2007 году, это фонд Вагита Олег и он очень серьезное влияние оказывает на развитие социального предпринимательства они и качают тему, и как раз очень лоббировали законы, и продвигают в целом на уровне крупного бизнеса. У нас есть ряд компаний крупного бизнеса, которые начинают брать эту тему и помогать, и заниматься ей. Вот. Пока это не на большом уровне, не на системном, на точечном, но тем не менее это происходит. Вот. и здесь, конечно, можно тоже делиться таким опытом, да, когда крупный бизнес, который представлен в пространстве СНГ, тоже может встраивать вот эту вот историю везде, вот. Ну и плюс у нас растет интерес, там, ну, немножко, но тем не менее растет средств массовой информации к этой теме, которые показывают что, ребята, вот есть классический бизнес, а есть другой бизнес, и есть еще некоммерческие организации, да, и вы можете идти сюда. Вот. Ну, и плюс еще, естественно, вот образование у нас, по-моему, нет, как в Казахстане, такой программы, но, вернее, программы есть, но вот стандарта нет, поэтому это очень интересная тема, и многие университеты, они начинают заниматься подготовкой социальных предпринимателей. Вот, поэтому это тоже история есть, она тоже очень интересна. Коллеги, ну вот это вот коротенько в целом, то есть просветительская вещь, да, то есть чтобы люди понимали, что это такое, чтобы у них были ресурсы, чтобы они могли начать и делать, и чтобы были рынки, да, где они могут продавать. И мне кажется, что здесь как раз вот с точки зрения и ресурсов, и рынков, и просвещения, мы вот в нашем международном пространстве очень э, можем хорошо взаимодействовать, делиться лучшими практиками, создавать и общие рынки, да, вот, и как раз даже и обеспечивать вот те, те необходимые объемы продукции, <laughs> которые по отдельности социальные предприниматели не могут дать, а здесь может, могут сформироваться консорциумы, которые как раз могут это давать, вот. И, э, коллеги, ну это коротенько, то есть, тоже рассказывать могу долго, много, с шутками, прибаутками. Вот. Я бы сейчас, смотрите, еще важная вещь, это как раз для России становление такого института, как вот импакт инвестирования. И вот здесь, что это такое, как это работает и с чем это едят, я бы попросил выступить сейчас Еву Андреяш. Ева как раз у нас... Можно презентацию закрывать? Ева как раз у нас сооснователь ассоциации, она большущая молодец, она как раз очень мощно развивает эту тему. Ева, расскажи нам, пожалуйста, почему вообще возникла тема импорт инвестирования» в России? и какие можешь поделиться лайфхаками, советами да, для коллег из вот, СНГ. Включай микрофон. У тебя микрофон выключен. Да, коллеги, добрый день. Во-первых, было очень интересно послушать вашу презентацию. Большое спасибо, потому что мы больше работаем именно с точки зрения бизнеса. А, и мне всегда вот очень интересно, что у нас происходит именно на поле тех людей, которых вот, ну, по законодательству, скажем так, можно отнести к сфере социального предпринимательства, а, в силу того, что, думаю, что в ближайшие, конечно, пять лет у нас а, в связи с новыми поколениями и ценностями, конечно, любой предприниматель, он уже будет априори социальным предпринимателем. Я думаю, что здесь, конечно, законодательство немножко придется уже наверное, унифицировать. Но расскажу про сферу импакт инвестирования. Почему, собственно, нам стало это очень интересно, потому что в Европе этот тренд уже развивается очень давно и начиная там с конца 80-х годов многие наши партнерские и наши партнеры тоже развивают эту повестку в странах Европы, в Америке и в России тема импакта инвестирования только-только начинает развиваться. И сейчас очень активно идут тоже жаркие споры между классической индустрией и импактом инвестирования. Сегодня мы как раз готовили тоже статью на эту тему, разъясняя рынку специфику, потому что по факту границы между венчурной индустрией и классической в том варианте, в котором она существовала до этого, и импакт инвестирования, и э, также повестка 2030 года, к которой сейчас все фонды, все организации, весь бизнес будет стремиться. По факту э, здесь тоже грани на самом деле э, никаких нету. Есть определенные особенности, э, но мы стараемся работать вот как раз таки с проектами, инвестиционными проектами, прибыльными проектами в первую очередь, но которые также носят социальные, экологические и другие полезные нематериальные эффекты. И кроме того, учитывают новые корпоративные стандарты. Это практика внедрения ESG, экологических, социальных и управленческих факторов. Кстати, вот социальных тоже очень много вот, связано с социальным именно бизнесом, социально ориентированным бизнесом. Как в рамках самой корпорации, в процессах, в бизнес процессов процессов процессах компании, так и отдельно конкретных направлений крупного бизнеса. У них тоже существуют именно социально ориентированные проекты, социально ориентированные направления. Вот, соответственно, есть очень много успешных проектов, которые дают очень социальный сильный эффект и в том числе дают финансовые показатели. то есть должен быть некий баланс. Это вот сфера, по которой мы работаем. В России эта сфера только-только начинает э, развиваться, И, но мы, мы, со своей стороны, в России видим, конечно же, большой прогресс в этом отношении, потому что все больше инвесторов э, начинают интересоваться проектами в сфере импакта. А, кроме того, конечно, сейчас очень хорошо, что к сфере импакта можно отнести фактически все растущие индустрии. Это и HealthTech, и MedTech, особенно после пандемии, которая случилась в этом году, к сожалению, затронула весь мир. Многие инвесторы даже переосмыслили свои инвестиционные стратегии на тему HealthTech, MedTech и различных направлений в сфере телемедицины, например. Все, что касается онлайн-сервисов. Например онлайн образование, что тоже можно отнести к компакту. Единственное, что отличает импакт проекта от классической, ну, скажем так, принятой венчурной индустрии в том, что считается также помимо финансовых и показателей, также импакт показателей. И это не просто слова, то есть это действительно есть методики, которые это считают. Это такие же формулы, такие же расчеты, такая же оцифровка, по принятым и в том числе и регуляторами, и крупными топовыми фондами, и бизнесом, и международным сообществом методикам по оцифровке, по прохождению стандартизации бизнеса. И после этого есть понимание по тому, какой импакт-эффект дает тот или иной проект. И насколько этот импакт-эффект может масштабироваться на разные регионы, опять же, с учетом специфики макроэкономических показателей конкретного региона страны или там сектора индустрии, например, потому что есть также классификация устойчивости из секторов индустрии международная, которая принята, опять же, в международном сообществе. То есть очень-очень-очень много методик, которые достаточно точно считают эти показатели. А также как считаются инвестиционные и финансовые показатели. Вот, поэтому мы со своей стороны стараемся поддерживать эти проекты, которые дают именно полезные социальные, экономические и другие импакт-эффекты. И также работаем по направлению трансформации существующих бизнес-моделей, потому что мы максимизировать максимизировать финансовые показатели этих проектов, для того, чтобы они стали интересны инвесторам. Потому что инвестор все-таки прежде всего смотрит на финансовые показатели этих проектов. И все, что есть лучшее в международной практике, общаясь, мы по большей части, конечно, работаем в международном поле компания Exe Capital наша, мы работаем в международном поле. Ассоциация «Импакт инвесторов» была создана с партнерами в России для того, чтобы развивать этот сектор. И мы стараемся просто самые самой лучшей практики ну, русифицировать определенным образом под нашу российскую реальность и э, внедрять здесь у нас в России на предприятиях, работая с малым-средним бизнесом, в том числе там, где это возможно, те же показатели. ЕСЖ, например, стандарты, новые корпоративные практики, уже там на каких-то начальных этапах реализации проекта мы стараемся уже внедрять, потому что это долгосрочная стратегия, которая в дальнейшем, и это доказывает и статистика, и успешно реализованные кейсы приносят в итоге инвестору и предпринимателям прибыль. Вот если коротко, то, пожалуй, наверное, так, коллеги. Хорошо. Ева, у меня один вопрос от себя, и вот Таисия задает вопрос. Mm -hmm. Можешь сказать сейчас, сколько как бы, какой, как это, сколько фондов или сколько денег да, уже в кавычках «окрашено» да, вот, смотрит в сторону импульта инвестирования? Если говорить именно про международную повестку... не не, -не вот в, в России, в России. В России, на самом деле, это не так активно. Я могу сказать, что у нас есть достаточно успешный импакт проекты в которые уже вложены инвестиции в хорошем объеме, там, миллион, например, евро, там, и свыше. Но дело в том, что эти проекты реализовываются не на территории России. Я честно скажу, это русские наши холдеры, которые, ну, просто все за глобализацию. Сейчас любой фонд любой инвестор смотря на проект, он спрашивает, а есть ли перспективы для масштабирования, то есть какие-то регионы. И вот глобализация, что, кстати, вот 17-я цель ООН, она тоже гласит о международном сотрудничестве. Поэтому сейчас как-то границы стираются, есть просто специфика регионов, которые тоже экономически рассматриваются. То, что касается России, вот, Сергей, ну ты приводил хорошие примеры, я бы на самом деле бы, вот, привела бы те же проекты, потому что, ну, пожалуй, это вот, ну, не единственные, но одни из самых успешных и самых известных проектов, которые, которые можно отпустить. Которые именно на территории Российской Федерации. Окей. Okay. Ну, как, коллеги, это вот так да, вопросов в продолжении, что а, вот как бы все здесь, да, и здесь, если есть большое видение, то есть ресурсы, которые привлекаются. Я так понимаю, у нас тоже вот... В России проблемы с хорошими интересными глобальными проектами, глобально ориентированными. Да, но у нас есть очень хорошие проекты. И вот кстати, мы просто это конфиденциальная информация, но мы уже решили, что мы будем давать публичные обзоры об этих проектах, потому что я хочу об этом говорить. Это наши российские холдеры, это это правда очень крутые международные проекты с очень большим импактом. И mm -hmm. у них ну, на эти проекты смотрят международные инвесторы и, и готовы в них вкладываться, и хотят в них вкладываться, поддерживать их. И хотелось бы помогать нашему российскому бизнесу как раз-таки работать, потому что у нас очень много талантливых людей в Российской Федерации я сейчас пытаюсь максимально привлекать внимание наших партнеров, фонды из Европы, и они уже, кстати, у нас была конференция, у нас участвовали и Bamboo Capital, и из Америки, и из Азии фонды. Ну, я стараюсь все-таки, я, я понимаю политическую ситуацию, но импакт, он вне политики, поэтому мы стараемся все равно международное сотрудничество и повестку это развивать. И клуб импакт-инвесторов, мы в Европе состоим, в различных клубах импакт-инвесторов. Мы тоже э, хотим это все интегрировать, в том числе вот э, с нашей Россией, для того, чтобы Россия не была каким-то образом отделена от основного мира, который развивает сейчас э, повестку устойчивого развития и импакт-инвестирования. Окей, спасибо, Yo, спасибо большое. И смотрите, коллеги, я сейчас с удовольствием хочу передать слово спасибо. Таисия. Таисия, у нас как бы на двух стульях условно, да, Таисия. То есть, с одной стороны, в, на страновом уровне, с другой стороны, как раз со стороны там, международной организации, да, может сказать. Вот. А... ты не стал задавать вопрос еще, Ваш, Евия, то есть, можно в процессе его... Я сама продемонстрирую свою презентацию. Ева, огромное спасибо Сова за ваше выступление. Для меня это как бальзам на душу, что начал развиваться импакт инвестирования так активно в России. Я помню, что года два с половиной назад, когда мы открывали эту тему в Беларуси, ну, честно говоря, особо, ну, по крайней мере, так не называлось импакт инвестирования. А сейчас вот у вас уже конкретно ассоциация. И я, я просто очень безумно этому рада и хочу сказать, что на самом деле импорт инвестирования имеет прямое отношение к социальному предпринимательству, потому что изначально оно появилось, когда в седьмом году начали задумываться о том, как же обеспечить доступ к финансовым ресурсам именно социальным предпри предпринимателям. И это как раз действительно очень-очень хорошее дело для того, чтобы стать триггером развития социального предпринимательства. Я надеюсь, белорусы тоже могут к вам обратиться, постучаться с хорошим э, импактом. Да, конечно, с большим удовольствием. Мы заинтересованы в целом, как бы у нас Россия просто первый приоритет, а страны СНГ также мы бы хотели вот международный международную нашу повестку уже подключать. Спасибо большое. Спасибо огромное, спасибо. Uh, ну, я сейчас uh, постараюсь, uh, я, я, я сейчас хочу вам открыть свою, свою презентацию. Uh -huh. uh, все, видно? Запускается, да, все видно. Таисия. Запускается сейчас. Видно, видно. Так, так, так, так. Все в порядке? Да, все отлично. Все отлично, да, хорошо. Значит, uh, uh, минуточку, почему не с первой страницы? Итак, действительно, я являюсь работником или сотрудником международной организации Фонда ООН в области народонаселения, которая, как и многие другие агентства ООН, сегодня развивает социальное предпринимательство. Развивает именно в тех сферах, где их миссия основная. Я буду от лица Фонда ООН в области народонаселения и призывать ваших предпринимателей, социальных обратить внимание на те вызовы, которые сегодня стоят именно в нашем дате, и мы будем очень благодарны и рады вместе поработать в данной сфере. Итак, если что такое фонд ООН в области народонаселения, это агентство ООН, которое работает под лозунгом «Все члены общества, особенно уязвимые слои населения, имеют равные права и на здоровую, достойную жизнь, свободную от дискриминации, насилия и равные возможности для реализации своего потенциала. Если посмотреть на наши основные три компонента, мы работаем в области демографии для того, чтобы помогать стране в обеспечении демографического потенциала и безопасности, соответственно. Мы работаем в области гендерного равенства, который на сегодняшний день вообще драйвер экономического развития. И очень важный приоритет практически у всех международных организаций и у финансовых институтов, даже у финансовых институтов. И в области репродуктивного здоровья, в области планирования семьи, продвижения здорового образа жизни и формирования у молодежи вот именно жизненно важных навыков. И если посмотреть на те ключевые вызовы, которые мы сегодня сталкиваемся, то вы сразу можете заметить, что действительно у нас есть старение населения. Да? Причем старение населения, оно характерно практически для большинства европейских стран. И если будет и дальше продолжаться эта ситуация, и мы никаким образом не сможем отреагировать на вот этот вызов, то мы можем иметь серьезные экономические последствия, потому что старение населения — это когда рождаемость ниже, чем смертность. Мы можем заметить, что, во-первых, наши системы, те же системы здравоохранения, социальных услуг, они не могут справиться с теми услугами, которые необходимы, то есть с тем объемом услуг, которые сегодня стоят на повестке дня. Кроме этого, это все привлечет к дальней давлению на бюджет, на пенсионные системы, и это станет действительно большой проблемой. Низкое, как следствие, низкое качество жизни, потому что пенсии, вне будет им расти, и, конечно, уровень дохода 60+, плюс будет значительно ниже. И в этой связи наша с вами задача – это, то есть, решить или нейтрализовать, или предупредить вот данные угрозы. Кстати, э, серьезным вызовом сегодня является и смертность мужчин 45+. На самом деле, э, разница между продолжительностью жи женщины, жизни женщины и мужчин сегодня 10 лет. И это, в принципе, э, но тоже есть проблема. И э, надо сказать, что... Это связано не только, вы можете сказать, что, ну, там, э, ведут себя не совсем подобающие, и, и вредные привычки и так далее, но на самом деле это и социальные проблемы. И в этом есть, если не прямое, то косвенное влияние, которое связано с теми социальными ролями, которые были заложены в обществе. Потому что на мужчину, мы считаем, мужчина кормилец, он несет всю ответственность за благосостояние семьи, перекладываем на мужчину, в итоге... Этот груз ответственности на самом деле тяжело нести. Отсюда постоянные стрессы, бедные, вредные привычки, ранний уход из жизни – и В этой связи фонд ООН э -э, в области народа-населения, он э, фокусирует свое внимание именно на соблюдении гендерного равенства, потому что гендерное неравенство, оно ведет очень-очень большим негативным последствиям. Ну, начнем с того, что гендерное равенство — это основное право человека и является условием мирного и устойчивого существования, но это также огромное благо для экономики, и не случайно европейские страны и Именно в этом видят основной триггер экономического развития. И, и даже исследования показали, что если, которое провел глобальный институт МакКинзи, что мировой ВВП может увеличиться на 12 триллионов долларов за 10 лет, если страны добьются более активного участия женщин в экономике. Кроме этого, Эрнст и Янг тоже заметили, что увеличение количества женщин в совете директоров с нуля до 30% приводит к 15% росту доходности компании. И, наверное, знает и Ева, и многие другие о том, что сегодня в мире институциональные инвесторы, они призывают компании следовать принципам гендерного равенства. А самый крупный инвестиционный банк Goldman Sachs Group принял решение не работать с компаниями, где не соблюдается гендерный паритет в советах директоров. И это действительно так, то что замечено, если присутствует более 15% женщин в совете директоров, как правило, принимается более взвешенное решение, менее рискованное, и это наоборот приносит большую, большую ну, пользу или, так скажем, предупреждает многие риски в инвестиционных проектах. Гендерный разрыв существует, он существует и в заработной плате, вот в Беларуси он 23-24%. Вы знаете, что все-таки женщина испытывает трудности и на, по работе, особенно молодые женщины, потому что интуитивно понимают, что они потом сядут на три года в декретный отпуск, у нас это сегодня три года, и вроде бы как большое благо, но на самом деле отрывают женщину из профессиональной жизни, из профессиональной карьеры, что тоже несет не очень хорошее последствия. Более того, значит, все это, в принципе, существование тех гендерных стереотипов, и мы должны каким-то образом бороться, в том числе с помощью социального предпринимательства. Одно еще из ключевых вызовов — это домашнее насилие. Мне кажется, для России это тоже проблема достаточно высокая, потому что только по... Опрос уже 52,4% женщин сталкивались с любимым видом насилия хотя бы раз в жизни, а 33% они в течение жизни подвергались этому насилию. Следующие проблемы в области репродуктивности. Здоровья. Это, конечно, ограниченный уровень доступа к медицинским услугам жителей регионов с невысоким уровнем дохода. Особенно это было заметно вот в условиях коронавируса, когда действительно не развиваются такие важные сектора, как телемедицина и другие медицинские решения, которые позволяют в онлайн-доступе осуществлять давать консультации людям либо ограниченный доступ людей с инвалидностью к услугам. Также вызов, который мы также рассматриваем, это низкий уровень образования культуры в сфере сексуального здоровья детей. На самом деле для молодежи, простите. На самом деле это для нас тоже социально уязвимая группа, потому что они много делают ошибок в своей жизни и обрекая себя на очень, на возможно негативные последствия в здоровье. Если посмотреть на те приоритеты, исходя из этих вызовов, то в страновой программе поставили следующее. Во-первых, это активное долголетие и достойный уход. Это расширение возможностей женщин в трудовой и профессиональной сфере. Создание благоприятных условий для сотрудников родителей и равное родительство, когда и папа, и мама одинаково влечены в уход за ребенком, не перекладывая все эти обязанности на женщину. Это предупреждение домашнего насилия и поддержка пострадавших. И, конечно, продвижение инноваций для улучшения доступа к качественным медицинским услугам и социальным услугам населения, особенно для людей с инвалидностью и жителей отдаленных регионов. Если, в принципе, посмотреть на, на, в целом, как могут социальные предприниматели вносить свой вклад, то вы, в принципе, видите, и уже было об этом сказано что мы можем создавать такие продукты и услуги, которые несут большую социальную ценность для социально извинных слоев населения, для бедного населения и так далее. Мы можем встраивать бизнес-процессы, вот как, например, как Икея, которые покупают продукцию у социальных предприятий. Мы можем создавать новые рабочие места и новые возможности для трудоустройства вот для, для социально извинных слоев населения. Либо инвестировать в конкретные географические регионы, которые Испытывают проблемы. И что касается тех возможностей или сфер для партнерства, я просто привела ряд примеров. Безусловно, предприниматели, наши социальные предприниматели, они обладают огромным, так скажем, творческим мышлением, уникальностью мышления, они могут найти еще какие-то другие сферы для приложения, для решения вот этих социальных проблем. Допустим, активные, потому что на самом деле любые вызовы они могут превратиться в возможности, да, как в китайском языке кризис. Это состоит из двух иероглифов: опасность и возможность. Так вот, кризис превращается в новые возможности. И давайте посмотрим, что касается вот этого приоритета нашего активного долголетия и достойный уход. На самом деле Проблема старения она не только проблема, но дала толчок так, к развитию так называемой серебряной экономики и увеличивается спрос со стороны пожилого населения. В принципе мы понимаем, что старение населения мы должны быть к этому готовы, сформирует экономическое будущее планеты практически каждый шестой через некоторое время будет старше 60, простите, если в 1950 году каждый четвертый житель Европы и Северной Америки будет 65 лет и старше. Только подумайте, каждый четвертый. Поэтому что делать с этой ситуацией? На самом деле европейские страны пошли по этому пути, они начинают пожилых людей вовлекать в рынок труда. Более того, даже в предпринимательскую деятельность они создают специальные программы. Они, значит, работодатели могут предложить людям не полностью уходить на пенсию, а какой-то гибкий график работы, удаленный график работы, удаленную форму вовлечения. Это, тем более сегодня, автоматизация, роботизация, телекоммуникация, они все в большей степени делают возможность занятых для пожилых людей. И иногда очень глупо терять такой ресурс в виде пожилых людей, которые обладают большим опытом, практикой и мудростью. Поэтому э, и развитие стартап-движения, ресурсы и центры для пожилых людей, возможно, которые будут оказывать им услуги по трудоустройству, возможно, создадут э, какой-то пул менторов среди них, которые будут потом востребованы бизнесу и так далее, для того, чтобы у людей было все-таки активное долголетие. Да? Это, возможно, инновационные формы медицинского социального обслуживания, которые сегодня нет, но все больше и больше получают развитие, потому что, э, ну, например, уход на дом стал одним из трендов практически во всем мире. Это развитие центров активного долголетия и так далее. То есть, ну у нас для нас большой проблемы, у нас такое проваленная ниша это достойный долгосрочный уход за нуждающимся. И, конечно, мы будем рады поддерживать и в этом направлении. Следующее, что касается гендерного равенства то э, здесь важные моменты, которые необходимо иметь в виду. Вот, как я говорила, у нас три года, да, это большое социальное достижение, но оно не привело к росту рождаемости. И более того, опросы показывают, что лучше дайте нам полтора года декретного отпуска и хорошие ясли. И поэтому мы будем заинтересованы в том, чтобы появились предприятия, которые предоставляли качественные доступные услуги по уходу за детьми. Я согласна с вами, что, допустим, без поддержки или партнерства с государством, который выделял бы точно такие субсидии, как государственным садикам, мы не обойдемся. Но чем хороши международные агентства? Да? Они могут создать вот эту площадку для переговоров с государством. Поэтому, если есть в этом направлении желание, мы тоже можем поработать. Это различного рода курсы для женщин, находящихся в декретном подпуске. Это различного рода мобильные микроэффективное, онлайн-форумы, образовательные ресурсы, образовательные услуги для женщин в сфере веб-компетенции, для того, чтобы они также могли, возможно, перейти из числа, ну, как всегда у нас женщины где? Они в социальной сфере, где низкий уровень заработной платы. Конечно же, эти возможности, они предоставят, предоставят им выйти немножко на другой уровень доходов. Ну и сегодня удаленная возможность работы стала уже, если мы раньше об этом только мечтали, сегодня, как говорят, нет худа без добра, это стало явью, и очень многие вещи можно делать на удаленной основе. И что касается э, репродуктивного здоровья, это, э, безусловно, коронавирус подтолкнул к этой системе очень серьезно. Мы очень заинтересованы в таких направлениях, как телемедицина, мобильные медицинские решения, э, возможно, производство медицинских приборов с низкой стоимостью, э, чтобы обеспечить доступ к качественной медицинской помощи. Это... Э, Инновационные различного рода решения именно для проблем репродуктивного здоровья. Это развитие интернет-вещей, это образовательные платформы, тренинги для молодых людей, для того, чтобы формировать у них здоровые и безопасные модели поведения. Это а, мониторинг удаленных пациентов, и связь медицинских девайсов и мониторинг удаленных пациентов. Это использование виртуальной дополненной реальности для медицинских и многие другие, которые позволят улучшить, значительно улучшить доступ к медицинским услугам и, возможно, в сфере диагностирования предупредить многие негативные последствия в области здоровья с помощью социального предпринимательства тоже. Вот, например, могу рассказать, совсем недавно мы поддержали проект создания онлайн-школы для беременных, и коронавирус очень сильно выступил триггером к этому, когда у нас сейчас появилась уже онлайн-площадка которая подготовит будущих мам к родам, и уже сегодня онлайн-обучение доступно для мам и пап на сайте мама про То есть у нас обязательно раньше надо было пройти эти курсы, чтобы получить отметку в медицинскую книжку. Сегодня будущие мамы могут сделать это, обучаясь онлайн. Это, так называемый, пока небольшой обзор тех идей, которые могли бы внести в тот социальный вклад и могли бы стать предметом, предметом нашего партнерства. И выражаю еще раз огромное спасибо за идею такой площадки, потому что на самом деле мы можем объединить все наши интересы, а социальные предприниматели, как уникальные люди, которые имеют предпринимательство, Служили. добрые и неравнодушные, обладают особым чутьем Это те люди, которые могут найти вот эти пустующие проваленные ниши на рынке, на самом деле играют огромное архиважное значение в развитии нашего общества. Все, спасибо за внимание. все спасибо огромное. Кстати, очень, я вот как-то даже не знал, что такие у нас... Есть вызовы и возможности. Да, <смех> Поэтому... и, я, и я вам скажу, что а, кооперация с международными организациями именно в этой области, а, ну, вот именно в том мандате, в тех сферах, которые они что называется, поддерживают, да, на самом деле это важное дело для предпринимателей, потому что если бы социальные предприятия были такие, могли бы обеспечить только за счет финансовых ресурсов заемных, да, то, ну, наверное, мы бы даже не называли их социальными предприятиями. Да. Это те предприятия, которые работают на грани, да, они обязательно должны быть финансово устойчивые, но в то же время они и должны поддерживаться грантами со стороны государства, со стороны бизнеса и так далее, потому что они несут вот этот очень большой социальный импакт. И в этой связи международные организации должны стать партнерами социального предпринимательства. Как бы я считаю, что мы можем все работать в общих интересах, согласен. Ну, глупый вопрос. Правильно ли я понимаю, что по сути там ну, Организация Объединенных Наций, да, может стать площадкой для выработки как раз некого там стандарта поддержки, стандарта. Да. Да. Это, это Вы правильно поняли, потому что на самом деле агентство ООН, их миссия это оказывать содействие, поддержку правительству в решении их социально-экономических задач. Да? Они работают в основном с правительством, и поэтому именно вот, это, вот эти компетенции, вот этот потенциал, они могут быть хорошо использованы для того, чтобы посадить на одну на площадку за, за круглым столом, посадить социальных предприятий, посадить заинтересованные министерства и ведомства, и, и даже бизнесы, которые э, тоже э, как бы, э, хотят сделать что-то очень социальное, важное, ну, как например, э, реализовывать различного рода э, социальные программы, корпоративные социальные программы. Мы можем объединить, усадить за стол и выработать совместные решения. Это очень-очень важная диалоговая площадка. Сейчас... Тайси, тут вопрос от Дины. Спасибо, очень интересная ваша презентация. Дальше, как с вами связаться? Да. А, я, Дина из Беларуси. Дина, не, не знаю. Дина, не а, хорошо. А, да, да, я сейчас в чате напишу свой адрес. Хорошо. А, Смотрите. А, что можем сделать? Просто у нас же э, все, кто пришел, они пришли по регистрации, поэтому у нас у всех есть электронные адреса. Мы просто можем сделать рассылку, она из Казахстана. Мы можем О. сделать рассылку, и там будут просто все контакты, всех людей. Отлично, нами, отлично. Мы... Я с радостью поделюсь всеми контактами и, и буду рада рада оказать поддержку в любых направлениях, связанных ну, в моих компетенциях. Отлично, отлично. Так, Таиси, спасибо еще раз огромное. Можно закрыть презентацию. Коллеги, а Я еще ее не закрыла, да? Еще она у нас еще, мы ее еще видим. Видите? Так, сейчас разберемся, как тут можно закрыть. Ну, вроде, да. Я сегодня еще с какой-то платформой пытался разобраться, но вроде уже... Коронавирус... Вот видите, как, как говорят, нет худа без добра, да? Как коронавирус нас... Мы с Сергеем и Эмином, вот сделали вот эту видеоконференцию за три дня. Я говорю, господи, да раньше мы месяцами готовились к подобным вещам, а тут за три дня так загорелись, думаем, как же здорово, как можно много людей привлечь и обсудить совместные идеи, площадка, обсуждения, обмен опытом. Но это же просто... Это лыжка. Это, да, это, знаете как, бесценно. Да, это бесценно. Какие коллеги, смотрите, мы с вами э, чуть, ну как, мы, мы ориентировались где-то на полтора часа, но мы их, вот полтора часа у нас прошло, но мы ориентировались, что наша дискуссия будет. Вот. Э, я боюсь, что дискуссию мы уже не осилим. Поэтому, смотрите, у меня какое предложение? Ну, вопросы мы по ходу задавали. Вот сейчас, если есть какой-то вопрос, там один-два вопроса, давайте мы можем на них их послушать и попытаться ответить. И, значит, и будем заканчивать. У меня есть еще тут вопросы к коллегам. Коллеги, есть какой-то вопрос, который хотите задать? Сергей, пользуясь возможностью, может быть, дадим слово Таджикистану, чтобы чуть-чуть там рассказали, как у них развивается в стране. Давайте. Имин, а, так командуйте. Кто у нас из Таджикистана? Лола, пожалуйста, подключайтесь. Насколько я знаю, вы там были. Расскажите вот в двух словах, как у вас развивается социальное понимание. Да, спасибо большое. Я надеюсь, меня слышно. Я пытаюсь включить сейчас камеру. Я очень кратко. Спасибо. В первую очередь благодарю за приглашение на участие этой конференции. Просто вот потрясающе. Все это было интересно слышать. И настолько в таких масштабах и очень все было настолько доступно и понятно. Спасибо огромное. У нас очень небольшое предприятие. Мы вообще родительская организация. Мы родители детей с аутизмом и с ментальной инвалидностью. Три года назад открыли небольшое социальное тренинг кафе. Но оно у нас инклюзивное. То есть работают молодые люди с аутизмом, с другими ментальными нарушениями и без. И, в общем, ну, как бы ориентировались в основном, в первую очередь, на то, чтобы трудоустроить ребят. И когда мы начали понимать, мы создали услугу кейтеринга, начали понимать, что в принципе эта услуга достаточно хорошо, помогала нам софинансировать другие программы центра, потому что у нас очень много услуг, начиная от раннего вмешательства, заканчивая инклюзивным образованием и так далее, и так далее. И у нас получилось так, что вся доход, принесущая деятельность, деятельность от кафе, пошла на самофинансирование этих программ. Потом позже мы открыли, при поддержке, кстати, UNDP, студию графического дизайна, где также ребята с ментальной инвалидностью они учились, то есть у них такой образовательный курс, и плюс начали работать недавно. И вот буквально с, на днях запускаем услугу доставки, уже будет, наше же кафе будет организовать доставку, на корпоративные заказы. Пока как бы вот так недавно тоже мы, как бы не то, что недавно, мы почти год назад отдали на реконструкцию машину, такой фудмобиль, то есть мобильное кафе, и оно тоже ну, может быть со следующего месяца стартует. У нас как бы, очень небольшой такой опыт, но мы тоже понимаем, что это очень интересно и очень важно, и учимся каждый день у наших коллег, партнеров, и в частности Уэмина, он к нам приезжал, мы прям тоже так все вдохновились, конечно, когда э, слышим от партнеров, и вот Бульзир, я тоже здесь знаю уже очень много лет, тоже это очень нас вдохновляет, и мы надеемся, что у нас в стране пока нет никакого законодательства, но в итоге... Такие идеи, как наши, еще есть несколько социальных предприятий в стране, они как раз-таки сподвигнут тому, что появится какая-то законодательная база. Спасибо большое. Спасибо, Лола. спасибо огромное. А, ну, коллеги, давайте тогда будем сейчас подводить итоги. У меня просьба сейчас вот к Максиму и Камину. Да? Вот все, всех вы послушали. С чем уходите, коллеги? Это еще я сам к себе вопрос тоже задам. Какой следующий шаг? Что, вы, что вынесли для себя, с чем уходим? Вот. Какой будет следующий шаг? Ну, ну, я думаю, думаю следующий шаг это дальше объединение. Если мы уже сейчас проводим конференцию там «Нас троих плюс Таджикистан, то, может быть, на следующий раз уже запланировать подключение других стран, имеющих отношения к СНГ и подумать о уже межстрановом взаимодействии. Потом так же, как я говорил, это создание Хаба не принципиально как я говорю, это в Казахстане, но имейте в виду, что есть такая возможность. И некой такой платформы, куда бы мы могли бы вынести ключевые социальные проекты для того, чтобы просто обмениваться опытом. Угу. Отлично. Спасибо. Максим? Ну, Мне тоже очень понравилась идея обмена опытом и возможности учиться друг у друга, потому что на самом деле очень похожи процессы, которые происходят, в наших странах. И вот даже подобные встречи, ну, сейчас мы познакомились, наверное, узнали чуть больше о тех событиях, которые происходят, но они могут быть такими и встречами генерации идей о том, в каком направлении двигаться, возможно, совместными усилиями. Я не знаю, как в России, в Казахстане, но в Беларуси, например, те же чиновники, они очень охотно участвуют в международных мероприятиях, и для них авторитет, например, для белорусских чиновников, авторитет того, что происходит в России, достаточно высок других стран, то есть вот именно никто не хочет делать ошибки, сам хочет учиться на ошибках других, поэтому это такой рабочий инструмент, мне кажется. Ну, да, отлично. Таисия. Ну, мне кажется, чтобы уже не здорово, когда будет хаб, платформы и так далее, но для этого нужны какие-то еще административные ресурсы, финансовые ресурсы. А давайте, может быть, начнем с того, что вот из тех присутствующих сделаем группу. Да, группу там в телеграм-канале, там в телеграм, либо где-то в другом мессенджере для того, чтобы как бы быть уже в курсе событий определенных. Где-то у кого-то что-то происходит, уже говорят. Где-то запускается новый социальный проект, который посвящен. Ну, для того, чтобы просто обмениваться, может быть, какими-то хорошими новостями. Угу. Как вы думаете? Отлично, я поддерживаю. Абсолютно. Тоже. Коллеги, смотрите, у нас, опять же, есть все ваши адреса почты, потому что вы регистрировались через Таймпэд. Мы тогда попросим у вас ваши номера телефонов, создадим группу, где удобнее, в Телеграме или в Ватсапе, или в Вайбере? В Телеграме, наверное, удобнее, нет? Да. К тому же у нас его, типа, разрешили, правда, я не понял, почему у нас был запрещен. Вот. Я так... потом скажу. В Телеграме тогда мы создадим группу, вот, такая, неформального, общения, в нам будет неформально общаться. Я, коллеги, совершенно вас поддерживаю, что действительно вот эта встреча, она важна в плане того, что, Максим, да, познакомились, посмотрели, так сказать, друг на друга, да, вот. Но, конечно, дальше надо двигаться, надо запускать какие-то совместные там, вещи, настраивать экосистему, да, пользоваться административными возможностями там, стран, опять же, да, с точки зрения, кто на кого повлиять может, вот, потому что тоже важная история. И тогда будем двигаться дальше. Спасибо. Согласна. Ну что, всех еще раз с праздником! Да, коллеги, отличный Международный день социального бизнеса, на мой взгляд. С праздником успехов, уверенности в будущем. И знаете, что вместе мы сила, как говорят, да, или сила в единстве. Так да. что, а мы все единомышленники. Хорошо. Всем удачи! Коллеги, спасибо всем огромное. Тогда э, мы на связи, мы вам всем пришлем приглашение в телеграм-канал. Уже завтра. Не будем затягивать, может быть даже сегодня. До свидания. Счастливо. Пока-пока.